На, будешь считать. Вот, Почем? Я, я тебе еду. сейчас счетную машину поставлю. Если я, кстати, не читал? умею. Я не умею. Я умею, знаешь, на чем? на чем? На тихон. счетных машинах, тех машиночках. А ты, вот, вот мне Вот четвертый десяток, я до сих пор не понимаю, как по счетной машине работать. А да. давай этому э, Сергею Кострома передать им привет. Он у нас стал активным. Подожди, что у нас сегодня А, все. А что за тема? А, я, а, а, я а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Гля-гля-гля, быстрее, быстрее, быстрее. быстрее. Ранкет, Они мой, что, вкусные, бля-гля-гля. Они вкусные. Они нужны с здесь... ромашкой. Да, с ромашкой. Все, печеньки закончились. Все печенье доели. А что ты... Дай я вам покидайшу сходки. Костки сделаю. Сейчас я Марине Евгеньевне отправлю. Ладно, кто последний жирает, тот и получает. Что за тема сегодня? Скажи. О чем болтать? Ну, как бы, недолго, мне скоро ехать. Я тоже скоро ехать. Я помню. А давай Павла Николаевича позовем. Б Павел, Николаевич! Павел Николаевич! Давай Павла Николаевича. Давай. Подожди, подожди ты не так что-то А Надо было поднять, Павел. Ты ведь всегда хочешь опустить ее. А? Да вот надо поднять, вот штатив. Кто, а кто нас у нас еще? Кому еще там привет этим? Там МАГ-93, но ну, нормально тоже там движухи. Да. Тему а. скажи, чтобы я понимал хотя бы. Ну, скажи. О чем? О чем разговаривать? Что там? Просто вот, вот ты сейчас был в шоке. Ну давай. Тема самая лучшая. Но кто такой риэлтор в Сочи? О! Понял? В чем польза? Понял. Купить у застройщика или у риэлтора? Чувствуешь вот это вот? Пикантный вот этот момент. Я ж аж вот здесь в горле Да, слушай, ну пикантный сегодня. на самом деле Так, давай, знаешь как, давай, короче, выключу. По-хорошему. Друзья, подписываемся, ставим колокольчик, чтобы всегда быть в курсе свежих и новых событий. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ДВ. Иван Колосов, Илья Шамшин. Первое, что мы хотим сделать, это передать огромнейший привет Сергею Кострома. Сергей Кострома у нас активную участие в комментариях. Он пишет все правильно и по делу. Сергей, мы... Не Если сдавайте позиции всяких да, да. а, а лучше их набирайте, да. Мы действительно смотрим, мы читаем, мы э, запоминаем. Давай маге передадим привет. Мага-93. Мага-93, привет. привет. Я всегда говорю: пусть комментируют максимально больше, неважно что. Комментарий на раз бывает забавляет. Да не на самом деле, знаете, как здесь должно быть какое-то вот максимально откровенное да, там, переписка да, потому что э, мно, многие согласны с нашим мнением, многие не согласны, да. Но мы, как бы даем э, объективные мнения. <связывая> ну, потому что мы крутимся и живем. 24-7 мы здесь живем. Вот в этой нише, да. А те, кто, например, у себя в городах, ну, они профессионалы в своей работе. Они там, если мы начнем умничать по их работе, они скажут... Че он там уменьшает? Ну, да, друзья, если, допустим, мы сейчас заглянем в вашу сферу, где вы работаете, неважно, где вы работаете, но вы будете просто над нами смеяться, говорить, блин, ребят, ну вы как бы, ну, блин, я тут столько прошел, но вы мне тут какую-то ерунду прикручиваете. Да. Ну, плюс-минус, мы также как бы на это реагируем, и, в принципе, это но нормально. на кого мы не реагируем, мы просто мы читаем, улыбаемся, и все. Читаем, улыбаемся, и отвечаю. Вот эти э, задушевные комментарии. По крайней мере, я всегда говорю, пусть комментируют все, что хотят. Ну, по крайней мере... Давай, И что у нас за пикантная сегодня тема? Скажу по-честному. Можно я камеру чуть поправлю? Ну что ты у меня камера не вылезает. Чуть -чуть. Да чуть-чуть. печнюшки меньше надо есть. А вот, на пол килокра, вот так. Вот. Самое, что главное, а, я вообще не знаю, что будет за тема сегодня. А, что будет за... Ну что ты ее, Вер, вниз. Ну подожди, мне кажется, на не вмещается. У нас сегодня максимально полезная тема. А, первый вопрос, который я вам задаю, он его... К сожалению, не слышал ранее. Я, Я даже да. не знаю, вообще что ты подготовил. Просто он меня по факту выдернул, говорит, пошли, у нас. Да, друзья мои, обещание. О а, <свят> а наболевшем. О! Аж сердце закололо. Кто такой риелтор в Сочи? Кто ты? Кто, <свят> кто, кто ты воин? Кто, кто ты воин? <свят> кто <свят> такой риелтор в Сочи? Да, друзья, давайте все-таки поговорим на эту тему. Действительно, кто такой риелтор? Мы. Э адекватно понимаем, что в целом а, в России еще с 90-х годов а, мнение о риэлторах не самое лучшее. Да? Мы, кстати, риэлторами себя не называем, а, брокерами по недвижимости мы себя специалист называем. Специалист по недвижимости. Ну, и, да, или специалист, а, эксперт, но ну, экспертом там я, честно говоря, тоже, ребята... Слушай, ну я тебе могу специалист. сказать... Может человек заниматься 10 лет одним делом своим, и он вот валенок валенком. Есть, а может какие. человек прийти, один год просто погрузиться в эту нишу и даст фору любому валенку. Понимаешь? Здесь дело не э, в годах. Ну, лично я себя считаю специалист по недвижимости. Я вот этот рынок Сочи знаю максимально весь от и до инвестиционные да. проекты гостиничный комплекс за вот мелкие какие-то квартиры за говнобудки как Дима у нас говорит э, тяжело дается я их ну ни изучаю, ни, ни же, не изучаю мне это не интересно это же не интересно эти долгострои эти непонятные застройщики да в своей нише я знаю максимально все от и до да друзья здесь важный момент то что мы с своей стороны даем вам объективное мнение то есть мы рынок видим изнутри и мы варимся в этом 24 на 7 и днем и ночью и выходные и проходные то есть мы действительно этим живем и мы максимально да я не, не знаю, как сказать. Мы, любим, люди, мы просто... любим просто свою работу, мы живем, в ней просто варимся в этом котле а, 24 на 7. А, Что-то еще? Хотел. Знаешь, вот, вот ты сейчас сказал, вот варимся, любим свою работу. Вот я обожаю свою работу, я вот, тоже. вот я нашел свою нишу, я очень люблю, я максимально разбираюсь. И когда человеку хочешь дать информацию вот прям ну, вот как есть, знаешь, духовно. Вот как себе выбираешь, а ему не нравится. Он носом ворочает, он ерзает. Под себя мерит. Под себя ошибка, мерит. Да, он как бросит. бы не знает в Сочи, не разбирается. Для него это новая, новая ниша. Он не знает, что такое там гостиничные комплексы. Куда грамотно вложить его там в какие-то жпшки ведут. Первый вопрос. Вот хочешь найти себе приключений, ну, найдет приключения 100%. с нами или без нас? С нами не найдет, без нас найдет. Без нас найдет. Ну, и ну, раз уже думаешь... Хочешь ты купить вот это болото? Да пожалуйста. Ну палку я тебе потом подавать не буду. Когда он к нам придет и скажет продай. Ну как я тебе продам, когда тысячу раз говорили не лезь туда. Не лезь, не лезь. И кстати, да, друзья мои, знаете, когда... Ну, опять же я сейчас говорю про новеньких, кто начинает знакомиться с рынком в Сочи, кто начинает покупать, инвестировать. Первый вопрос, где море? Да нахуй ты это спрашивает. У нас здесь море. У нас здесь море везде, друзья мои, везде море. И когда речь идет о заработке, о аренде, я вам хочу напомнить, что море это по сути сколько? Ну 4 месяца в году, это одна треть года, а зарабатывать нам с вами нужно круглый год, а море здесь везде. Я хочу с видом на море, да я вообще на это море, я в этом году один раз на море купался. Я... Да, все, Просто я купался. знаете, друзья мои, Опять же мы вот эту тему уже обсуждали, э, вопрос сезонности, каравелла ага. Португалия, она э, просто летом там такой балаган, там просто дурдом какой-то летом происходит, сейчас приезжаешь к каравеллу, пусто, пусто. Там просто а на море дайки 30 метров 50, там море вот, ну ты выше, ну, вот, ну минуты, все, ты на море, и вот тебе море, вот тебе и вид на море. Это не показатель. И ты еще сейчас заработаешь, но ну, данная перепродажа заработаешь, и то, это уже не тот а, проект. Ну, как бы... Это уже... не показатель, что у меня комплекс на первой береговой линии. Да. Как бы, ну, можно и в Анапе купить, можно и в этом, как огонь. В Агой можно купить тоже возле, а, возле моря. И дойдешь до моря за полминуты. А что ты будешь делать в межсезонье? А что ты будешь делать зимой? Друзья, море, а, шаговая доступность до моря, это не показатель. У нас город, это... Ну, город курор! у нас курорт. но ну, как маленькая Москва, здесь как бы ну, не обязательно море. А, понятно, что, допустим, в центре Это там... Маленькая Монако. Да, а, понятно, что в центре объекты возле моря, там, возле набережную ну понятно, что они приоритеты, приоритете. Блин, ну там и цена как бы от 40 миллионов, как бы это нужно понимать. Ладно, немножко та от тема. Ну, давай, кто такой э, риэлтор да. Давай, да. вот знаешь как, э, ну, назовем, ну, пусть это будет риэлтор да, называется. Пусть это человек, который разбирается в недвижимости, и он эту недвижимость, эту нишу должен знать максимально всю Все районы, все локации. Плюсы и, минус, вам плюс и положить, минусы вам. Да. и минусы все рассказать вообще для новенького вот кто попал а, на рынок а, ну так скажем для первой покупки кто такой риэлтор и риэлтор который знаете просто берет фонарик вот так вот идет вместе с вами по темной пещере просто за ручку вас проводит и фонариком вот так вот светит везде и вам а, вас знакомит с одним комплексом, с другим, с пятым, десятым. То есть он вас а, вводит в курс дела. Друзья мои, а, поверьте на слово, здесь самостоятельно ну, практически невозможно справиться. Еще, а, у нас многие ищут собственника на объявлениях, не на объявлениях, ищут собственника. Вопрос, зачем? Вот вопрос зачем? Мы знаем, как собственники работают. Вот для собственника его квартира, вот мы сейчас прислали нам утром его квартира самая лучшая, самая шикарная, самая дорогая. Друзья мои, а мы агенты по недвижимости, мы работаем по рынку. Естественно, мы выхватываем предложения ниже рынка, горячие предложения. А собственники у нас, у нас вот так вот, они просто, ну, многие на верхах работают и хотят продать свою квартиру максимально дорого. То есть Искать собственника, ну, какого-то а здраво смысла в этом принципе нет. Ну, за зато знаешь как, вот э -э, сейчас ты заговорил за собственников. Когда кто-то хочет приобрести квартиру, они стараются выйти на собственника. Они где-то там изъерзываются все, хотя обойти риэлтора. Но когда будут продавать свою недвижимость, обзвонят всех все, всем звонят. Они просто... Спасите, помогите. Да, просто закидают сообщениями весь WhatsApp. Помогите продать срочно мою квартиру. А без риэлтора не могут. Потому что э, вся жизнь... В Сочи, да, по недвижимости. У Но нас У нас риелторский рынок. У нас у рынок да, риелторов. Хочешь, да. не хочешь, у нас действительно а, рынок риэлторский. У, у, нас, э у нас агенты двигают рынок, а мы постоянно подогреваем интерес. То есть мы как бы ну, мы двигаем его вперед. Каждый потихонечку, по чуть-чуть, а мы, ну, как бы, здесь ну, армия это немало. Почему в больших городах застройщики выставляют свои официальные сайты, какие-то там дома, продажи, распродажи? В Сочи такого нет. Это не работает. В Сочи никто из застройщиков, загляни в интернет, они не выставляют свой там, наш официальный сайт, наши... Ну да вот, мне, мне недавно звали, звонит покупательница, здесь... и знаете, что говорит? У застройщиков 3 миллиона, а, -а, -а. а там от семьи, ну там реально от семьи. Она говорит, 3 600, там 3, 3, 600. Я говорю, слушайте, а где вы нашли? Она говорит, на официальном сайте. Я говорю, на ну, каком официальном сайте? У застройщика, у какого застройщика? У нас агенты делают а, сайты, а, ну как... Ну фонари, сайт фонарь. Ну сайт фонарь, да, то есть это максимально похоже на сайт от застройщика. Вот. И люди на это реагируют и думают, что они на сайте у застройщика. Хотя... А знаешь, как еще была ситуация по каравели, сейчас скажу. А, алло, здравствуйте, я там хочу приобрести вы... Э, э, отдел продаж просто по фонарью, сайт фонарь. Да-да-да, отдел продаж, приезжайте, я вас встречу. Она встречает возле каравеллы Португалии. Возле проходной. Возле проходной. Просто передала застройщику и как бы все и птичка в клетке и все, друзья. А здесь сочно застройщику попасть, но а, мы, честно говоря, даже сами не всегда можем попасть на официальный сайт, хотя, мы, хотя он, нам, ну, в принципе, он нам не нужен этот ну, сайт. они существуют здесь. Нет, не знаю, они кстати. существуют, но они где-то там в чекерях, на, То есть на одной руке могу попасть, сам пересчитать. Да. Это да. в основном компания, которая с Краснодаром пришла. Да. вот они там еще какие-то официальные сайты могут сделать. Да, друзья. И как раз следующий вопрос, да, поскольку мы этого коснулись. Купить у застройщика или у риэлтора? Давайте вот сразу просто вот определимся, вот как говорится, на берегу. Когда вы покупаете у застройщика или у того же застройщика через риэлтора, цена одна. Цена одна. Многие мы думают, что у нас какие-то там настройки. Цена да. одна. Давайте да, насчет комиссии поговорим, друзья мои. Она, Понимаете, мы живем в таком мире, у нас везде комиссия. Ты начинаешь какие-то банковские переводы делать, ты начинаешь машину покупать, да все что угодно. Здесь везде присутствует комиссия. То, что касается объектов у застройщика. Комиссия, да, она заложена. Она разная, да, она заложена. Но смотрите, здесь стоит тонкая грань. Если вы покупаете через риэлтора, ну понятно, что риэлтор от комиссии заходит. А если вы покупаете у застройщика, то она все равно заходит, но офису продаж. То есть этого не избежать в принципе Но, опять же, когда вы работаете через нас, через агентов У нас с ними партнерские соглашения У нас с ними договоренности Мы можем и хотим для вас согласовать нормальные адекватные условия Вы самостоятельно не согласуете, а мы для вас согласуем Вот и все Просто вот и когда все. приходят, допустим, образно Пришли в отдел продаж напрямую Там сидят девочки, но они видят Пришла там тетя Маша, дядя Глаша, допустим я, Я хочу там квартиру. Но девочки из-за дела продаж, они не будут вам выбирать самые лучшие видовые характеристики, делать какие-то скидки. Они будут рассрочные. Ну, обычно, вот, ну, вот, обычно... Все работу. на квартиру, вот иди твоя квартира. Да. Но у нас это, понимаете, это один, наверное, ну, ну, 1%, наверное, из 100. Я таких случаев, как бы, ну, знаю, но вот единичный случай. Но когда мы приходим, мы все друг с другом мы общаемся. Мы знаем, на что давить, мы знаем, откуда подковырнуть, мы знаем, где есть резерв, а мы это знаем. Где То, резерв? что вам не дадут. Да, действительно, есть э, Но Мы заработали себе здесь просто и репутацию, и хорошие отношения с застройщиками и с отделами продаж. И когда ты звонишь в отделе продаж и говоришь, там, э, что тебе здесь интересное Ну вот на шахматку То есть по шахматке одно, а говоришь Слушай, а, -а достань-ка из-под полов да, да, И она ]сти. достает из-под полов Тот вариант, которого нет вообще ни у кого И когда вы приобретаете Недвижимость через риэлтора Ну риэлтор вам согласовывает Я всегда говорю, э, Дима говорит Нормальный согласуем... риэлтор, Нормально, Нормально не риэлтор да. Согласуем, самые лучшие Лояльные условия Скидки, рассрочки беспроцентные Максимально. Хотите опять, мои, ипотеку я... без Стро, Да, если ипотека, 20. да, и вы начинаете отдавливаться через застройщика. Ну, можно, но иногда лучше через нас. Но, ладно, mm -hmm. тем ипотеки мы сейчас а, не будем трогать. Да, и опять же, вот... Какие туда... плюсы? Вот, вот, вот в чем вот, польза? В чем твоя польза <с народу? Моя польза народу. Давай. Польза, на самом деле, друзья, колоссальная. Я могу а... дать вот максимально информацию. Вот смотри, вот когда-то у человека есть желание а, переехать в Сочи, приобрести выгодную... Мечта. Жизнь. Мечта. И человеку нужно помочь осуществить ее меч... его мечту. Не просто куда-то его засунуть в болото и про него забыть. И чтобы эти отношения остались, а, ну, знаешь, годами... Друзья Друзьями Друзьями. Друзьями У меня очень много, кто рекомендует. А знаешь, как хорошо, когда э, праздники, Новый год, а мне сыпятся целая куча сообщений. Вань, там, с Новым годом. Открытки. Э, открытки, ну без разницы. Ну, когда хорошие отношения, когда мы одно единое дело. Да. Когда мы вместе... Это покупаем, и мы же это и продаем. И мы все вместе это же все и зарабатываем. А не так, что каждый пошел где-то. Э найти себе грамотного, надежного риэлтора в городе Сочи. Это вот, знаешь, это из того же понимания. Вот есть доверенный человек. Вот я живу, допустим, в Сургуте, но я знаю, что у меня в Сочи есть доверенный человек, кому я могу доверять, э начиная от доверенности, э денежных средств, Помогает ну, да, да, всем остальным. Да. Нужен доверенный черт, но при этом он максимально разбирается в своей нише. Вот ты э, в ипотеке максимально разбираешься, ты специалист в своей нише. Вот я сейчас взял всему офису, рассказал информацию, которая только вот она только свежий новый появился про, про банк ВТБ. Никто ее не знал, то есть я там пришел, официально весело, что закричал так и так. Но ты специалист, ты разбираешься в этой нише. В это, я, я это обожаю. Вот честно, мне прям нравится в этом вариться. Вот. Также я вот в своей, вот я э, понимаю, да, в теме инвестирования, в надежности застройщиков и всего комплекса. Вот риэлтор. Но у нас, давай по-честному скажу, из 100% риэлторов я возьму 95% раздолбаев. Да а? не, не, не, ну процентов 80, нет, процентов 80, процентов 80, ну процентов 90, хорошо, больше не дам. Вот 90% зеленые раздолбаи, которые, ну они вообще ничего не знают, ну так поверхностно где-то. Да, друзья, у нас знаете, как у нас... И 10%... Ну это те ребята, которые ну, рынок знают, знают комплексы, что-то могут где-то застройщикам, там, э, могут дать лучшие варианты. Не просто продать, как мне всегда говорят, Вань, вот там эти риэлтора мне звонят и каждый предлагает мне свой. Они не решают вашу задачу, они просто накидывают варианты, просто вот ну, долбит в WhatsApp и долбит. Они не решают задачу, вот в чем вся проблема. Я всегда говорил, Блин, друзья, но ну вы пришли, чтобы э, вашу задачу закрыть. Потребность закрытия, цель вашу выполнить А они просто кидают, кидают, кидают, кидают И фонари не фонари, все кидают, кидают Как, как, как в урну Да, друзья, и все-таки, вот как ни крути Риэлтор, это, знаете, как можно с доктором С доктором Сравнить, Понимаете, здесь вот когда занимается самолечением, рано или поздно все равно приходите к доктору. Но вы прекрасно это понимаете, как бы самолечение никогда а, не было продуктивным. То же самое и а, на нашем рынке. Самостоятельно сюда залезть, что-то сделать и правильно для себя выбрать, это не всегда, ну, это не работает. Это, это так здесь не работает. Там надежность и норм. Однозначно, да, нужно провести сделку, нужно с собственником договориться или с застройщиком договориться. Мы знаем, на что давить, ну то есть мы действительно этим занимаемся каждый день, да, и мы готовы вместе с вами, то есть вас взять просто за ручку провести э, до сделки и потом вас из этого объекта вывести. если... Это надо будет. Давай, вот, смотри, интересная тема такая, вот ты зацепил, да? Большинство, многие думают, да что там этот риелтор, он вообще ничего не делает. Вот как проходит с нулевого цикла до финиша, вот вся вот эта цепочка, ты можешь разложить? То есть появляется человек... Холодный, не заинтересованный в Сочи. Просто хотел ну, узнать там, по каким-то картинкам, что за Сочи. Хотел пример привести до да не буду. Там есть у нас есть у меня э, покупатель сейчас на данный момент не буду называть имя, а, на, работаю с мая месяца. Ну, то есть, действительно, вот каждый день, чуть ли не каждый полчаса мы всегда на связи с мая месяца работаем. Сейчас, когда мы потихонечку выходим на сделки, то есть, ну, просто вот, вот, знаете, взял за руку и веду вот это все это время, веду, веду, показываю, просто вот с этим фонарем все показал, все рассказал, она как бы и так все знает прекрасно. Ну, вот, все показал, рассказал, и, ну, по итогу мы а, доводим до ума. А, вообще, работа риэлтора, вы знаете, если вы со своей стороны посмотрите, как говорится, со своей колокольни, ну, вроде бы там ничего не делает, Но, друзья мои, мы элементарно постоянно двигаемся, мы постоянно на связи, и мы а, владеем информацией, и эту информацию передаем вам, то есть вам, а, как нашим покупателям. Чтобы вы также платили. И а, если что-то интересует по конкретному комплексу, мы также мы едем, договариваемся, а, документы, все, все, все. То есть, как бы вы по большому счету, ну, можно сказать, ну, почти на все готовенькое. Ну, да, отчасти, все. Отчасти, Смотри, да. риэлтор Что должен сделать риэлтор а, выслушать вас, дать информацию по большому Сочи, а нет, по а районам. Они торговые выслушались. Понятно это как вот как, как психолог, семейный причем семейный психолог да, риелтор должен выслушать полностью все сопли, все полностью найти вам комплекс в этом комплексе найти лучшую квартиру лучшую цену, согласовать готовы к сделке, денег не хватает значит Должен к брокеру подойти э, по ипотеке. И знать, к какому брокеру и подойти. И знать, к какому брокеру, да. зная, что там одобрят ипотеку. Знать, какой банк пойти. какой -то. банк. И что будет, ну, то есть там, ну, не получится так, что не одобрено. Или оценку не пройдете. А, допустим, э, все, нам э, что, ипотеку одобрили, нужно подгружаться. Нужно найти своего оценщика, Оце, Оценщик. А, тех юридический отдел, там, там много документов требуется, которые мы а, сами бегаем собираем. То есть вы это, в принципе, но ну, не в состоянии сделать, потому что как бы вы не знаете куда идти. У нас, как говорится, дорожки уже везде натоптаны. То есть мы это все подгружаем. И когда, знаете, друзья мои, когда На автоматизме а, просто, когда идет. вносится задаток, да, то есть все мы зафиксировались и мы, допустим, по ипотечной сделке готовимся, вы многого не знаете. Но, то есть Видите, чтобы вы внесли задаток, вы видите, что что-то а, тут происходит, непонятно, что происходит. А мы в этот момент готовимся к сделке. Мы, то есть, с юристом, с брокерами, с банками, справки, вот эти какие-то выписки, записки, все, вот это Соглас... Согласовать, Согласовать, найти ячейку, да. найти менеджера, кто будет нам. Э... Куратора, да. Куратора, банка. да. Вот, да вот просто, вот, вот, как... У нас юристы сидят, бывает до 8, до 9, до 10 вечера. Договора и печатают. Нет, по им домой идти, они у нас сидят. А знаешь, сколько раз такое было, когда с другими а, давай вот агентствами с этими риэлторами вот эти которые входят 80 процентов 90 да вот эти зеленые их не такие же юристы мы подходим к сделке а там просто там не договор договор на коленке стряпом вы знаете сколько да действительно договоров договор... начинается юридический отдел наш э, очень много даже сейчас собственников обращаются к нам в Сочи ДВ и говорят, чтобы только ваши юристы проводили сделку. Да, действительно, с юристами тоже иногда бывает беда, потому что смотришь какие-то, ну просто элементарно, да просто простой, не знаю, предварительный договор купли-продажи, там, договор задатка, блин, ну составлен просто, еще местами где-то ручка написана, что-то записано, какой-то шаблон, и как минимум даже не эстетично выглядит, вот много договоров бывает, они как да. минимум, просто они как из из кармана. Рилтор просто должен знать, вот есть э, от нуля до финиша вся вот эта сделка, да? И до ну, такая череда событий, просто, да, друзья мои, чтобы пройти из точки А в точку Б, действительно, проходит, ну, такая череда событий, то есть мы э, вам, когда ведем сделку, много, вот именно когда подготовка к сделке, мы вас не просвещаем, потому что, как бы, вам, в принципе, это не надо, то есть, бывает, какой-то, блин, да с какой-то справкой, вот тупо со справкой мучаешься, ты не можешь там в течение одного-двух дней это решить, но... По итогу ты это решаешь. У меня была э, сделка, мне, кстати, вам помог летом. Там была задача невыполнимая, в принципе. Она была просто невыполнимая. У нас все, нам нужно на сделку выходить. Э, задача очень сложная. Я пришел, э, с руководством э, согласовал. Через два часа это было решено. Понимаете? Э, да, покупатель об этом знал, но по итогу, то есть мы э, от точки, с точки А в точку Б мы дошли сделка а, завершилась, то есть мы, понимаете, мы как бы а, ну, оказываем ту роль, да, то есть мы как верный друг, товарищ, помощник, а, консультант, то есть все, все, все это в одном лице и брокер, и юрист, и семейный психолог. А, а вообще максимально просто. Да. что можно придумать. Мы даже бывает, э, я вот с Димой сколько раз к застройщику заходим в кабинете, посидим за столом. Выпросим такие условия. Никто в жизни в этом городе Сочи такие условия не даст. Вам Ради вас, покупателей, стараемся. В машину садимся, я Диме говорю, Дим, а как так получилось? Это вообще что было? Он говорит, «Да я не знаю. А я сам не понимаю. Да, просто какие-то такие вот, ну, выпрашиваем условия. Ну, боремся за каждого человека. Не то, что боремся. Боремся за лучшие отношения, чтобы с вами отношения остались. Не просто вас завести... Да есть цена, допустим, там 5-700, все пусть под 5-700 и покупают. Но нет, мы даже сами хотим вам еще меньше, еще лучше условия сделать, еще какие-то более выгодные. Всегда горя... Да, всегда самое горячее, самое выгодное. Друзья, вот я сколько а, раз говорил про мир 1, действительно нашли хорошую, а, хорошего инвестора, да, то есть у которого не точечные какие-то перепродажи, единичные, у него там действительно а, большой пол апартаментов, которые он продает, блин, значительно ниже рынка. Почему бы у него не забрать? Вот почему бы не забрать? То есть, была проделана работа, да, мы договорились, мы подписали партнерские, партнерские соглашения. Собственно, вам их предлагаем. Но как мы, вам, мы вам даже не по рынку предлагаем, ниже рынка. Забирай. Да, друзья, мы потихонечку финалится, но поверьте на слово, то есть... А, вот, а, смотри, ну давай. Да, риэлтор в Сочи, он нужен. Вот если вы собираетесь, особенно вот, собираетесь на инвестиции, покупать, продавать и там сдавать а, а, в аренду, но ну, здесь без агента ну, не справится. И не надо искать собственника. Когда вы ищете собственника, вы думаете, что, блин, я сейчас, короче, этому агенту не буду платить и сделаю лучше для себя. Ни хрена ты не сделаешь. А, пойдешь, обожжешься, кинут, обманут и еще собственник тебе в три дорого продаст. А потом будешь сидеть радоваться то, что там какие-то копейки риэлтору сэкономил, а купил, ну, в три дорого. А можно еще... Еще и, и не тот объект. А можно еще такой геморрой купить, что потом на документы смотришь и думаешь... Но да. это еще ладно. Это а, из той серии, скупать платит дважды. Да, друзья мои, а, очень много случаев, как, какой много, каждый день нам пишут а, собственники, которые самостоятельно купили, пришли, думали, что умнее всех, взяли, потом звонят а, и плачутся. Продай, продай. Да какого хрена продай? Но ну, вы сами покупали, сами решили всех обхитрить, а теперь плачетесь, продай, продай. Вот так. Да, мы как бы мы действительно ну, мы, мы работаем с инвесторами, но мы, как правило, работаем со своим, то есть мы с ним зашли, с ним вышли, и вот так вот, ну, потихонечку, пригончку мы работаем. Вот. Но здесь, когда вы пытаетесь обхитрить, вы в первую очередь себя обманываете. Потому что рынок живой, рынок риэлторский, и особенно, когда вы звоните на Авито, и вам говорят, что этот собственник отъехал в Краснодар, мне покажет. Да, Мой покажем, брат, да, брат, брат, брат свар брат Сва и так далее. Но это все. Вот по фонарю, по каждому можно позвонить, и каждый фонарь. Сейчас собственника нет, они отдыхают. Кстати, фонарик они, сейчас... они уехали, они ни один человек не скажет: Да, поехали прямо сейчас смотреть. Вот именно эту квартиру. Фонарь, кстати, друзья мои, стал сейчас хитрее, мудрее и опаснее. Фонарь, фонарь друзья... сейчас уже гораздо сложнее а, выкупить, потому что это реальное объявление, это реальный объект, а, и стоимость не сильно дешевле, а где-то миллиончика на миллиончик на полтора, то есть она то есть плюс-минус в рынке. И вот здесь, понимаете, вот здесь вот тоже самое, так скажем, опасная ситуация оказывается. Да, она, блин, Да, друзья, да. в общем, а, давайте дружить. Давайте общаться, Сергей, Сергей Кострома, мы рады ну, вас ну, смотреть и да, читать. Знаешь, знаешь как, Ну вот скажу тебе так еще э, чуть-чуть, дополню, да, блин, пока ты разговаривал, у меня сидела мысля в голове, и она убежала куда-то. Блин, все, ушла мысля, давай заканчивать, закругляться. Что еще ты хотел сказать? Ну, напоследок что-нибудь. Погода хорошая, Сочи. Ну, тогда все, подписывайтесь здесь, Да, пока. Всем пока. До новых встреч!